Всем привет, с вами Макс Риск, сегодня мы поговорим как же собрать очень много кристаллов, сейчас у меня их 200, но можно еще больше, ну а я ж не так скажем, не так уж и сильно играю, играю, ну в общем давайте-ка расскажу как же так перед началом роликом подождите сейчас выйду в магазин из выйду из магазина вот перед началом ролика подпишитесь на канал поставьте свой лайк и у вас это сундучка выпадет что-то ценное, как и у меня мне везет так что вас тоже повезет давайте пробуйте подписка на канал лайк на канал ну на видеоролик. 3-2-1. хована это был простой сундучок а вот бронзовым а там, возможно, все С вас лайк, подписка на мой YouTube канал И с этой сумочкой выпадет то, что у меня прям вам руки. Три, два, один. Так, это пранк или что? Что за пранки вы снимаете? В общем, рассказываем. Так, заходим награды. Там сначала, да, как заходить? Так, заходим. Вот, события. Вот видите кнопочку? В общем, повторяю еще раз. Вот она, а она нажал. Так, миссия. Что мы по миссиям ага, Крутые персонаж, видите, награды, награды. В общем, нам нужен кристалл, да, как я знаю. Так, тут у нас обычные, да, тут у нас такого крутого нет. Ну и ладно. В общем, вот тут можно. Вот, вот, вот, видите, убей персонажа одного джейда как за Оли. в общем убираете Оли, убиваете вот я уже выполнил с 30 монет также можно купить вверх если у вас там есть ну в общем он очень дорогой как я так заметил 250 гривен а там в долларах не пойму сколько в описании ссылочка на наш магазин там качественное все ну все реально качество есть ну, 98 от от и 95 до 100 качество значит смотрите тут можно повыполнить по, по выполнить задание и 40 гемасиков получить как это выполнять просто миссии выполняете получаете так в общем так, так так так дайте почитать так 9 дней минус еще 9 там не знаю а, но это только вверх в общем, покупайте веер, что вам скажу. Вот так будет больше явно. 42 -й. Блин, настолько 7. 7 заданий, там еще 9 дней мы откроем. Это бронзовый интер... Мы не успеем даже. Только нужно часто-часто выполнять квесты и играть. В общем, вот так вот. И последний, вроде бы... А, ну еще некоторые. Сундучок, конечно, копите сундучки, они тоже выпадают. В общем, ежедневно заходите каждый день и получать тоже. Если этого мало то есть кое-что еще да да да секретная штучка заходим сюда вот заходим подарки сначала подарки а потом уже рассказываю да так пакеты получить алмазы с прошлой разом вот получить алмаз прошлого раза то есть сам не знаю что это такое пакеты клана как это работает покупаете алмазы получаете такие же же количество алмазов в билетах и создаете 10 пакетов алмазов умножаете то есть для членов для ну клана вашего клана который может заработать с помощью билетов да вот именно это секрет кто досмотрел этот видеоролик прямо до сюда вы узнали секрет за каждый пакет который вы зараб заработали с помощью билетов зарабатывать можно но ну, я заработал потому что ушел с клана потому что он не активный Сорян, вы получаете алмазы. Вот, вот алмазы. А членство, ну, канала там, вашего к клана получает также количество алмазов бесплатно. Слышали? Бесплатно. Предлагайте друзьям заработать ваши пакеты, покупайте и друзья вас зарабатывают. Клан у нас будет, я куплю, конечно, все для вас, Но только если у нас будет мощный клан, то будем часто там стримить, будем то, да, можно покупить В целом, если вы используете все все свои билеты, а люди да с клана вашего клана забирают все ваши пакеты, вы получаете вы три раза больше, чем куплены в магазине, три раза больше. Как иметь их купить? В общем, как-то ждать нужно. Владелец канала, как клан нужен купить, а потом он три раза получает. И если мы покупаем или получаем бесплатно, то он, он еще дополнительно получает. В общем, Шикос. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был как всегда Макс Риск. Так что это VPN, VPS. Ладно, низкое, среднее. Но потом включу. Всем удачи, всем пока.